Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Дмитриевич, и сегодня мы поговорим про приседание. Вообще, зачем нужно учиться правильно приседать? Дело в том, что в повседневной жизни мы постоянно приседаем. Мы приседаем на работе, за компьютерным столом, мы приседаем в транспорте, мы приседаем, когда что-то роняем, да, мы наклоняемся. Чем чаще вы будете делать это в искусственных условиях, то есть дома, в тренировках, в упражнениях, тем больше шансов, что в повседневной жизни вы повторите это в правильной технике и с правильной амплитудой. А вместе с тем, вообще упражнение это достаточно полезное для сердечно-сосудистой системы, так как оно глобального характера, то есть там задействовано много суставов и плюс много стабилизаторов. Может быть, слышали выражение, что голень – это второе сердце организма. Так неспроста говорят. Дело в том, что голень, сокращается, она способствует оттоку венозной крови с ног и тем самым профилактирует варикозную болезнь. Но прежде чем мы начнем, рекомендую посетить мои Дзен и Телеграм-каналы. Там будет контент врачебный именно, которого нет никогда не будет на Ютубе. Ссылку оставлю в описании. Друзья, на самом деле вы можете очень долго приседать в неправильной технике и все будет хорошо. Но это до поры до времени, пока у организма есть резервы. На каждой кости в суставах есть хрящевая поверхность и неповрежденные хрящи достаточно толстые. Если вы выполняете с плохой техникой такое движение, то сначала хрящ немного стирается и это практически никак не беспокоит человека. Но при регулярных нагрузках неправильной техникой они истончаются. Полностью, и в этих местах оголяются костные структуры. Костные структуры из-за постоянного трения воспаляются, и на их месте образуются остеофиты. Это такие костные наросты, как компенсация за истончение этой кости. В суставе ухудшается выработка синеральной жидкости. И дальше, при регулярном воспалении, сустав полностью зарастает этими остеофитами. Снижается выработка этой жидкости еще больше, и любое движение сопровождается Болью, если это движение вообще получится сделать. Итак, друзья, прежде чем начать приседать, нужно провести несколько тестов оценки подвижности задней поверхности бедра, степени растяжки. Зачем это делать? Ну, смотрите, если у меня задняя поверхность бедра плохо тянется, то не дает мне растянуться, то я все наклоны буду выполнять за счет скругления спины. А там тоже есть суставы, которые тоже также страдают. Поэтому на самом деле в любом случае лучше сделать э, растяжку перед приседанием. Итак, э, первый тест это тест голен... подвижности голеностопного сустава. Встаем от стены примерно на 10-12 сантиметров и пытаемся достать коленом, не отрывая пятки. Если не получается достать, то, соответственно, работайте над растяжкой. Еще один простой тест. Э, э, ноги ставим вместе и делаем приседание. То есть если вы приседаете, пятка не отрывается, то, соответственно, тест зачтен и все у вас нормально. Если вы поднимаете, то есть приседаете вот так, да, то есть не получается ниже только за счет подъема пяток, то этот тест провалим. И еще один тест, это подвижность задней поверхности бедра, приседаем в таком виде и пытаемся дотянуться до э, носков. То есть, если вы максимум, что можете сделать, это до коленей, больше вообще не идет, там, или верхняя треть голени, а, то занимайтесь растяжкой. То есть, если у вас плохо тянется задняя поверхность бедра, голеностоп, то а, лучше подставить что-нибудь под пятки. Например, какие-нибудь книжки. то главное, чтобы они были одинаковыми. Итак, по технике выполнения упражнений. Я рекомендую начинать а, приседать от стены. Вы прижимаетесь к стене, а, ноги отводите примерно на такое расстояние. И присаживайтесь, старайтесь, чтобы у вас где-то 90 градусов было. То есть я немного близко все-таки встал. То есть вот, примерно вот так. У вас спина скользит и остается ровной. Единственное, что нужно помнить, что э, здесь большая нагрузка на колени. То есть если у вас есть проблемы с коленными суставами, то это упражнение немного не для вас. Значит, когда свободно приседаем, то есть я вот взял эту палку от швабры, да, то есть любую прямую палку лучше взять. Приложите ее к пояснице. у вас должны сформироваться две точки фиксации на грудном отделе и на пояснице, то есть на крыльце. И вы начинаете приседание да, и смотрите. То есть, если я начинаю скруглять, да, у меня чувствуется, что он отводит, отходит. Вы прямо, прямо вот любое малейшее изменение вы уже почувствуете. Вот, соответственно, лучше приседать сначала с палкой. Пару слов о постановке ног. То есть ставим на ширине плеч примерно. И ну, можно чуть-чуть а, развернуть. И старайтесь формировать а, свод стопы. То есть арку вот так вот приподнять. То есть у вас должно быть три точки фиксации. А, над Рядом с большим пальцем, рядом с мизинцем и пятка. То есть такой вот а, шестигранник у вас будет. Соответственно, если вы так будете делать, то у вас меньше шансов того, что у вас ноги будут заваливаться. То есть очень часто мы видим, что спортсмены там с тяжелым весом приседают сначала вот так, потом поднимаются вот таким вот образом. Это происходит за счет того, что они включают приводящую группу мышц для усиления своих силовых способностей, для увеличения их. Но если вы будете держать свод стопы, то есть прям держать то есть на наружную поверхность, грубо говоря, опираться, то у вас колени не будут заваливаться. Итак, сначала, то есть еще шаг первый, это палка, то есть вы встаете с палкой и приседаете вот прям вот ровно, то есть сводим арку стопы, все это тренируемся и постоянно тренируемся без веса. Дальше, когда вам уже стало скучно, вы уже вымерили до какого уровня вы приседаете с прямой техникой, можно взять какой-нибудь вес небольшой, там перед собой, можно вот так взять, да, то есть над собой как-то каким-то таким образом, потом уже можно прийти в спортзал и штангу поставить сначала спереди, то есть на пучке дельтовидной мышцы. Почему рекомендуется начать с этого? Потому что, смотрите, если вы будете сильно вперед наклоняться, она будет стремиться ехать вперед. Если вы будете сильно назад наклоняться, она будет пытаться вас задушить. Поэтому здесь а, чисто интуитивно вы будете искать нейтральное положение позвоночника. Вот. И уже после этого, уже в дальнейшем, ставим на верхние пушки трапециевидные мышцы. Главное, чтобы а, не, было, не было точки соприкосновения с позвонком. Потому что если вы ставите штангу и вы чувствуете позвонок, вы его рано или поздно можете повредить. Вот. И уже потом поседаем так, Друзья, надеюсь, это видео было полезно. Оставляйте комментарии, если что-то непонятно. Буду рад прочитать комментарии. Всем пока.